Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать про обустройство зоны барбекю. Вы, наверное, уже увидели, как легко я наколола себе дров для того, чтобы разжечь мангал. А все потому, что у нас на сайте появилась новинка: это дровокол, с помощью которого даже хрупкая девушка, такая как я, сможет себе наколоть дров для того, чтобы разжечь тот же мангал. Для того, чтобы разжечь тот же мангал и приготовить вкуснейший ужин. Хочу вас более подробно познакомить с коллекцией, которая здесь представлена, и дать совета, как же вы можете благоустроить зону барбекю в своем, например, загородном доме. Естественно, центральное место в любой зоне барбекю занимает мангал. Хочу обратить ваше внимание на новинку, которая представлена уже на нашем сайте. Это мангал со съемным верхом, специальная подставка для казана. Это значит, что вы одновременно можете готовить и мясо на углях, и, например, варить какой-нибудь вкусный суп. Также наш мангал оборудован специальной полочкой, например, под подсобные материалы. Вот рожек огня у нас здесь стоит. Внизу мы придумали крепление для того, чтобы можно было поставить пакеты с углем, либо положить те же наколотые дрова. Еще отмечу один из плюсов. Наш мангал, он на колесиках. Но с учетом того, что колесики только с одной стороны, он очень удобно стоит и фиксируется. Я вам честно скажу, если вы приобретете именно эту модель, то она станет украшением вашей зоны барбекю. Но согласитесь, после того, как вы пожарили мясо, естественно, очень хотелось бы удобно расположиться на каком-нибудь диванчике либо скамейке за комфортным столиком для того, чтобы пообщаться с вашими близкими. Кстати, эта мебель еще и очень функциональна. Есть специальное крепление, где вы можете размещать на поление дров для того, чтобы вовремя ими воспользоваться. Также обратите внимание вот на такую небольшую дровницу, которая мобильно передвижна, и вы ее можете использовать во время приготовления ужина. Также, дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание на поленницы, которые выполнены в едином стиле с нашей садовой мебелью интересное классическое решение для того чтобы хранить ваши дрова металлическая конструкция надежно и долгое время вам прослужит я уже готова с вами попрощаться но в конце обращу ваше внимание на новинку садовый умывальник ну куда же без него для того чтобы узнать более подробно про новинки дровницы и садовые умывальники обязательно смотрите наши ролики по ссылкам ниже а я с вами прощаюсь пока пока